Всем привет, друзья, вы на канале Адамажи. сегодня мы будем играть, в, да, продолжать играть в uh, Бенкилия Хэллда Нэща, в uh, прошлой серии мы проходили uh, кладбище, и, uh, большой такой храм, сейчас мы будем с вами играть. What? <laughs> Но больно уж долго. Жатвы много, а делателей мало. Забери душу гиганта. Ты будешь воскрешать павших, чтобы они сражались за тебя. Я скорее я получу назад свои души. Назад? В каком смысле? Я поспорил с Люцифером, что ты погибнешь в бою с демоном. Ну прости, что подвел. Да нет. Люцифер шульничал. Любишь игры? Даже смерть может проиграть. Это просто забава. В конце. Я... Хотела тебя предостеречь. Ему нельзя доверять. Я тебе уже поверил раз, а ты меня предала. Когда я победил дьявола, ты хотела занять его трат. Я просто одинокая душа, обреченная на вечность в Чистилище. Это была ошибка. Но Жнец не говорит тебе всей правды. А ты скажешь? Дэниел, я... Я так и думал. Ты самая обычная лживая сука.